за наш Азербайджан. Должны поговорить о судьбах нашей Родины, потому что, ну, во-первых, наши личные судьбы с этим связаны, а во-вторых, во многом будущее Большого Кавказа, будущее Каспия, да и Причерноморского региона тоже связано с Азербайджаном. У нашей страны есть много недостатков. Но у нее есть неоспоримые достоинства. Она наша. Азербайджан? Это наша страна. Да. Моя страна, может быть, не права, но это моя страна. Нет, я имею в виду то, что она наша, это вообще идет без вопросов. Я имею в виду, что недостатков каких? Ну, очень высок процент среди наших людей, э, тех, которые ориентируются на третье сословие и на его ценности. Любят, так сказать, быть, торговлю, семью, нет, чтобы вот, э, взять шашку, допуститься там какие-нибудь местные караваны грабить. Вот, потому что из этого всегда получается что-то великое взять арабов, да хоть даже сеченцев вот. а наши люди, им вот главное раз загрузиться по помидорами и на базар и вот тоже ничего, пусть и такие будут но процент таких у нас высок, высоковат я считаю, что это минус, тем не менее на ровном по даже, в общем-то, любым меркам, 10 миллионов азербайджанцев не ход на плака Серьезная цифра. Собственно говоря, на этом фоне весь Северный Кавказ, по-моему, даже не дотягивает. ну И только едва-едва дотягивает. Ну, может быть, где-то там. То есть, на одной чашке весов вот азербайджанцев, на другой весь Северный Кавказ. Вот. В этом смысле, я думаю, что Азербайджан, ну, просто обязан, хочет он, не хочет он, играть великую роль в регионе. Но, если там, скажем, не те люди какие-то, ну будут те люди, значит, вот мы должны работать над тем, чтобы те правильные люди были чтобы новое поколение азербайджанской молодежи ничем не уступало лучшему образцом, лучшим образцам соседних молодежей. Вот. Но вот как ты считаешь, мы должны строить идею азербайджанской идентичности исключительно на том, что нас обидели и у нас отняли? Или есть какие-то побудительные мотивы быть азербайджанцем поинтереснее и повеселее? Нет, но вопрос, на нас, нас обидельность это же Карабах решили. Ну не только Карабах, ты извини, ты видел вот, карту отнятую ну, Карабах это... и все, что э, последовало на а прилегает, э, это же извини меня, квадрат вот, вырезал. Э, нет, я считаю, что э, это неснимаемый вопрос. Да? А, никакие вариации, там, что а, мы можем как бы консолидироваться, структурироваться и вообще как бы ощущать себя азербайджанцами на каких-то иных, более веселых темах, они просто даже не могут существовать. Угу. А, получается, что мы обиженные, то есть получается, что наша идентичность это обиженников таких. А, то есть, это все лежит. Через формирование в Азербайджане, вот этом вот самом торговом Азербайджане, который вот любит а, большие броши, хороший дом, красивую жену, все такое проще, а, партии войны. Ближе, да? ага. а, ближе, ближе, это а, Я имею в виду партии войны не в каком-то вот абстрактном а, смысле, эффемизм такой, да? а абсолютно реальная. Политическая партия, там, да, которую можно даже зарегистрировать, там, да, задача которой оказать давление на государство, там, да, мы же как бы разделяем страна Азербайджан, народ Азербайджан и государство. Азербайджан. Это давление на государство с тем, чтобы центральной и единственной задачей э, этого государства было возвращение э, всех территорий, которые отобраны территорий, включая Эльванское ханство. А, да, в, в принципе, я думаю, что а, армянскую проблему нужно как-то снимать с доски. Там, да, есть... Потому что отобранными территориями является не только вот такая. Вот здесь, здесь дело не в территориях. Поняли, здесь, нет? здесь дело не в территориях, а здесь дело в том, что мир после Первой мировой войны. Он исчерпал себя, да? он как-то слишком э, затянулся, перешагнул через Вторую мировую войну вот, и так далее, все продолжается, продолжается. Он должен быть закрыт и должна возникнуть иная конфигурация. И в этой конфигурации совсем не обязательно у... О армян должно быть государством. я ж не говорю что их не должно существовать Ну, совсем не обязательно им должно быть государство конечно да. они прекрасно они могут прекрасно потому а к раньше. формату существования как это было там в 19 веке допустим. В 19 веке замечательно существовали это они всегда это... играли на свадьбах и похоронах второе значит в этом в этой политической партии это не должна быть такая вот абсолютно мачистская а, партия, которая вот будет именно а, к селекционно отбирать вот в себя волкодамов таких вот нет, нет. То есть это должен быть до, должен быть достаточно широкий спектр, там, да, а, который может формировать и а, военизированное крыло, там, да, которое готово стать авангардом тех сил, которые государство бросит на отвоевание. Так туда могут прекрасно входить и э, все вот эти вот мещане, которые торгуют помидорами, которые как бы должны просто отдавать, башлять за возвращение. Там, да? Отдай, чем можешь. Можешь отдать только деньгами, значит отдай только деньгами. Можешь проливать за это кровь или кровь. И в принципе... Я считаю, что э, все пространства, которые выпадают за вот эту партию войны, они должны быть определенным образом, так вот, стигматизированы. Там, да? То да. есть э, попросту генолоп должна быть поставлена печать. Э, нет, ну то есть человек, который не вкладывается в силовое решение этого вопроса, а не силового, там не видно, нет его. Там, да? Да. А, то есть я, я как Ленин, если можно решить вопрос не проливая крови, нужно решить не проливая кровь, но тут вариантов нет. Ага. А, то есть если человек как бы не вкладывается в эту проблему, там, да, ну значит, ну наверное печать, да. Печать на лоб. А, ну не знаю, печать на лоб, там, номер на руку, бувновый туз на спину, да, то есть вот этот человек не участвует это неснимаемая вещь. Мы не можем скажем, сказать, что у нас есть другие задачи, как у мусульман. У нас есть другие задачи, то есть мы лишь ингредиент в Большом Кавказском этносе. Да. да. А... Вот такой вот интересный вопрос. <клёх> Правильно. Мы не ингредиент в Большом Кавказском этносе. А вот может ли Кавказ быть ингредиентом в Большом Азербайджанском этносе? Я что имею в виду? Азербайджанцы это же не синоним тюрки, ну то есть в таком как бы расовом смысле. Это люди, которые играют по -тёкски. но туда входит масса генетических компонентов разных. Вообще азербайджанский этногенез, он шел на базе не столько даже... Туркменских племен из Закаспия Сколько вот автохтоны Которые Но, спели так, Скажем честно Тюркского в нас в генетическом плане Меньше чем Лизгинского И ну, ты говори вообще о ком-то. У нас-то его достаточно, именно у нас с тобой. А вот э, в Азербайджанцах. В Азербайджанцах почему именно Лизгинского? Там разные, там албанцы есть. Ну, это же одно и то же. Там, в Легии, <связанцам> это и есть остатки албанцев. Ну, там есть убыхи там какие-то, да? Ну, есть. Ну, я просто мысль не очень понял. В том смысле, что если, например, к нам приходят какие-то масса людей, которые становятся азербайджанцами. Такие жесткие ребята, вот, которые принимают наш язык. Вот. Ну, они, допустим, приносят какую-то новую, свежую генетику. Почему Азербайджан же может расширяться за счет не только там курды или сгины должны быть или таваши, но разные люди могут приезжать и становиться участниками азербайджанской идентичности, азербайджанских судей. Я был не уже в этом политической проблеме. -то, да? То есть, чаще ну а какая проблема там? Да? А, а я хочу чеченцами нельзя стать там, ну, А я, я а хочу... Это, нет, там, многие становились чеченцами. Ну это, это раньше. Раньше, да. Но вот раньше же возвращается иногда. Иногда, иногда, иногда, иногда же все возвращается на свои круги. Вот. Ну да, евреям тоже нельзя встать. Нельзя евреям. А вот было время, когда евреи запросто толпы становились просто раз и становились евреями. Ну, в общем, mm -hmm. первом, втором, третьем веке. Mm -hmm. Ты просто задаешься вопросом, а можно ли стать из Нет, я, я, не к не другому, я к другому. Я говорю, что вот Азербайджан должен стать неким центром, некой осью очень большого политического пространства. Вот самостоятельным игроком в этом пространстве и одновременно это пространство должно как бы сливаться с ним, питать его ну как тебе сказать ну, если такой пример привести то допустим есть Русь, есть Россия есть россияне вот но допустим собственно Азербайджан как корень, условно говоря это как Русь да? не подожди, подожди Что а потом потом... Там, чтобы он корень, чтобы была эта ось Должны люди, которые должны вложиться в проект. Он ну, может быть, не бог весь какой проект. Я сказал, вот арабы очень хорошо, там, по караватам прошлись. Как, ну, из этого вышло. В свое время норвежские ребята решили, знаете, перережем реки и там будем немножко с них снимать. Вот давайте, вот тут есть Днепр, вот там вот есть Волга, э, еще тут хорошо будет Дунай, но с Дунаем у них не получилось, а с Днепром Волга и вполне себе вышла. Собственно, это и есть Русь, э, речные разбойники, которые да, перерезали Днепр для этого, там, решили вопрос со славянами, там, да, э, решили вопрос с Хазарами для того, чтобы снимать э, все, что идет там, по Волге через Каспий. Там, да, э, э, но это проект. Вот до тех пор, пока кто-то не вложится э, в проект, не решит, вражение видишь, что возражает такой поиск уже давно идет. Почему говорят, допустим, о Нахчеванском клане? Потому что Нахчеванский клан, он доставляет собой некий особый генотип, особый такой формат более жестких ребят, чем те же бакинцы, парни из Баку. То есть Баку в свое время, в советское время, был просто Одессой на Каспии. А бакинцы ничего не могли решить в плане ну, там вопросов каких-то геополитических защиты территории там ну, они просто были такие анекдотчики а потом пришли <сёк> очень грубые очень жесткие ребята вот, которые ну как-то наверное генетически даже может быть несли все какие-то более кавказские элементы да? даже может быть даже курдские какие-то элементы вот. они и внешне отличаются от стандартных азербайджанцев не такие мягкие визуально, да? вот они составили какой-то костяк, который вот худо-бедно держит Азербайджан на плаву уже достаточно много лет. А, ну, возможно, что это начало процесса, возможно, что есть какие-то просто жесткие, интересные люди, которые тоже хотят быть азербайджанцами и вложиться в этот проект. Почему нет? Это хороший бренд, просто у нас в 90-е годы проходила как немножко другая селекция брата, когда наоборот жестких побаивались. Да, это помню помню несчастную судьбу Равшана Джавадова. Да, я именно ему имя имел в виду, Да. Равшан Джавадов. Мехти, судьба Лачина, все это, конечно, печально, печально Апоновская судьба. Вот. Но это же, понимаешь, история, она идет зигзагами, она возвращается на как бы пройденные, казалось бы, места, но не повторяя, а по спирали. Ну вот обрати внимание, значит, в таком вот исламском а, пространстве, которое именно идентифицирует себя а, как такое исламское пространство, там, да, не национальное, там, да, то есть не а, общественное, не светское, не да, исламское пространство. Азербайджанцы далеко не являются такими уж зайками пушистыми. Да. Ты даже посмотри на долю в джихадистских кругах. Да. А, азербайджанцев да? Но для этого <coughs>, азербайджанец должен выйти из под контроля Ахундов, из под контроля Таклида, вот, и должен стать э, приверженцем чистого ислама. Правильно? Mm -hmm. Вот, это очень интересный процесс. А в свое время азербайджан сделал э, шиитским... Иран, который совсем не был шиитским. Там был э, элемент шиизма в народном исламе на низовых уровнях. Да. Шиизм там как бы популярен, был среди определенных народных кругов. Вот. Но официально эта территория совершенно не была шиитской. Более того, если ты начнешь вспоминать великих э, персидских деятелей мировой культуры ты не назовешь ни, на, ни одного шиита. Ни одного. Но они все до, э, до того, как шиит был, устоялся. Там. Ну, не странно ли, что после того, как, значит, в 1500 году наш азербайджанский шах Исмаил Хатаи, который был, кстати говоря, изначально суннитом, Установил Джафаридский Масхаб как государственный во всем Иране, не появилось ни одного имени, которое бы стало наравне с Ферда Амаром Хаямом, Саади и так далее, и так далее. Да? То есть ни одного. Нет, но есть, конечно, какие-то там имена типа Хайдареу Мули или Буласадра, которых знают только теологи и специалисты, там какой-нибудь Курбан, может. Там, о них рассуждать. А так вот там любого, вот, не палкой, вот какие есть великие иранские там персидские поэты и всякие вскрышки. Они а нам ли? известны тоже, как, э, теологи, там Хафиз, Хаям, а, Они и... все мыслители. А, все а... мыслители, все поэты, все, так сказать, фом... формировщики великого персидского языка. А, все основы хребет э, мировой цивилизации, на которой опирался тот же Гётех которых переводил, писал в подражании там, западно-восточный диван, все сунниты. Вот ничего подобного после 1500 года не было. Иран э, как бы окуклился и пребывает себе вот в таком следовании этому Ахудовскому делу. Вот. Азербайджан, вообще-то изначально, он э, не был тоже шиитским. Почему он вообще... Шах Исмаил ввел шиизм политически просто, он решил вопрос своей легитимности, власти и так далее, потому что он опирался на помощь Козылбаши. На Козылбаши, конечно. Они были крайние шииты. Ну, как бы вот он решил значит, делать, сделать такой жест. Сам он сумит был. Вот в чем дело. И, конечно, он никаким сеидом не был. Он задним числом подписал себе сеидство. И так далее. Вопрос в чем? Если вопрос стоит таким образом, что шиитский масхаб блокирует развитие исторической ситуации в данном регионе, не пора ли нам с точки зрения интересов политического ислама, который, как известно, является стратегией Рухулла, стратегией Духа Всевышнего, осуществляющего его замысел на земле, не пора ли а нам пересмотреть то, что ну, по тем или иным обстоятельствам сложилось вот, на какой-то период последних 500 лет в этом регионе. Ну, речь, наверное, все-таки идет не о масхабе как таковом, да? речь идет о таклении, то есть исследовании всякого рода а, интересным как бы духовно-политическому устройству а, этого пространства, которое фактически создало своего рода церковь, там, да? церковь, да, ислам. церковь да. а, и что есть а, не только не там, шиизм, но и не ислам вообще. Это вообще не ислам. Это вообще не ислам, но это и не шиизм на самом деле. Да, конечно, это не шиизм в том чистом виде, в котором э, сахабы пророка, саляллаху в котором сахабы пророка э, имели это в виду. Потому что я хочу подчеркнуть, что Шия Али, Хазрадь Али, Али Ассалам, которые поддерживали его в те времена, когда был жив наш пророк, осалям, да, они же тоже были сахабами. То есть они тоже были салафами. Вот когда салафиты говорят, что они салафиты, они помнят о том, что частью салафитов, частью... когда салафиты говорят э, о том, что они салафиты, они должны ответить себе на вопрос, они бы пошли за Али или за Муавией. Ну, понятно, что на этот вопрос они отвечают, в большинстве, своем за Муавией. Ничуть. С какой статьи? Ну, просто по практике я большей часть встречал тех, которые... То есть салафит, который отвечает, что по... Любой Салафиц стоит на позиции, что э, Муавия не осуждаем, да, но он совершил ошибку. На ну, чем не осуждаем. Если две группы мусульман воюют, то согласно Суне одна права, другая не права. Вот, Хазать Али алейхиссалам был, естественно, в своем праве, значит, Муавия не прав. Раз Муавия не прав, значит э, не прав. И все. Но они говорят ]илось. так, что а, такой был мой стих, он был неправильный. Там, да? Но за неправильный стих нет осуждения, нет наказания. Это хорошая мысль. То есть право на ошибку мусульманина ⁇ это хорошая, свежая мысль. Поэтому сегодня мы должны опираться на джаматы, которые не идут за так называемыми теми, кто знает в кавычках. Потому что нынешние шииты из Кума приписывают себе, говорят, спросите тех, кто знают. Имею в виду, что знают они. Вот. А как вы без таклига вообще можете там идти, вы же тут же сделаете ошибку? А мы им отвечаем, а мусульманин имеет право на ошибку, если он с неятом борется на пути Аллаха. Да? Хорошо, но этот вопрос. Чисто теологически мы в него не будем, но содержание того конфликта исчерпано полностью. Да? Есть, ну, просто я бы хотел напомнить братьям, что частью салафов, на которых они ориентируются, были и сторонники Хазатьяли да? Частью. Да? То есть можно быть салафитом и одновременно ше в чистом первозданном смысле этого слова. То есть следует... Тем салафам, которые следовали за Али. Правильно? Да? Да. А это не предполагает каких-то там Алимов, каких-то там Ахундов, каких-то там Аятол. Ну, вообще не предполагает вот, ничего из того, что ассоциируется у нас с шиизмом сегодня. Вот. И вообще говоря, именно этот момент отвращает азербайджанцев сбивает их в некую секулярность. Они не хотят следовать за Ахундами, а когда они пытаются понять, как выглядят Ахунды, они идут в тазапив и там они увидят, выгля... как выглядят Ахунды, и они говорят: нет, мы не хотим иметь дело с такими Ахундами. и они идут к какому-нибудь иранскому эмиссару который из приезжает, и это уже совсем как бы совсем плохо, совсем плохо.